150 молодых и совсем юных спортсменов и впервые не только из Москвы и Московской области, но еще из Санкт-Петербурга. Целый день веселой музыки, ярких и запоминающихся выступлений. В Московском училище Олимпийского резерва номер один Москомспорта прошло открытие сезона спортивной аэробики. Это московские соревнования. Один из традиционных э, турниров, которые ежегодно проводятся в Москве. Таких у нас в календаре московском три. Он является рейтинговым. Э, то есть спортсмены, которые ездят на всероссийские соревнования, э, должны пройти э, и его, в том числе, этот турнир. Несколько дисциплин. Индивидуальные выступления, выступления смешанных пар, трио и группа по 5 спортсменов. Дишинка на торте яркие соревнования по танцевальной гимнастике, когда на гимнастическую платформу выходят целые команды до восьми спортсменов и устраивают захватывающее спортивное шоу. Кто самое главное в Улыбаться. На открытие сезона 2022 года представлены все возрасты. Самым маленьким участникам всего 6-7 лет. А кто-то уже 7 лет жизни посвятил аэробике. Я уже 7 лет как в аэробике. Мне нравится аэробика тем, что она э, очень красивая, плавная. Тут, тут есть много интересных элементов и движения. Такие соревнования по спортивной аэробике проводятся в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер один. Не впервые. Это уже стало хорошей традицией и наши двери всегда открыты. Мы, это я сейчас говорю от лица Федерации спортивной аэробики в городе Москве и от лица Всероссийской Федерации спортивной аэробики, проводим в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер один не один старт. В том числе мы проводим и первенство, и чемпионат Москвы. Мы проводим здесь всероссийские соревнования. Всегда училище встречает нас тепло, всегда сотрудники к нам очень отзывчивые, всегда администрация. Рада, мне кажется, проведению наших турниров но ну, а мы стараемся, чтобы э, зрителям и всем, кто приходит в гости посмотреть э, Наше соревнование понравилось, чтобы были яркие впечатления И чтобы запомнился наш вид спорта красочным, ярким и запоминающимся У юных гимнасток все как у взрослых И плюшевые зверушки в качестве талисманов, и амбиции тоже не детские Хочешь мастером спорта стать, перспективной аэробикой? Даже не то, что мастером спорта, а мастером спорта международного класса. Этот турнир – отбор на всероссийские соревнования. А еще выше – международный уровень. Есть куда стремиться. Наш вид спорта берет свое начало от оздоровительной аэробики, которая началась в, 80 в конце 80-х годов, и потом она, вот она превратилась в такой замечательный красочный вид спорта, где вместе с собой, рядом существуют элементы спортивной акробатики, спортивной гимнастики, много очень хореографии, специфичной хореографии, которая берет свое начало именно из фитнеса, который мы видели, наверное, где-то в 90-х годах, где только, когда только зарождалась танцевальная аэробика, и вот вот, э, это все постепенно модифицировалось и прекра... превратилось вот в такое прекрасное зрелище. Евгения Лукьянова, Игорь Кокурин, Московское училище Олимпийского резерва номер один «Москомспорта».